А теперь. Так, кому кашу и сапора. По теплому стеклу щипцы вот так вот проходили. Куда надо. Ох! Я... <связываю> ушла. Моя мечта! Здесь пилот, ты ее попробуй распилить. Свидетельство того, что дом очень старый. Был найден орден славы. В царское время обычно такие вот эмблемы Здесь вообще дорога была. Широкая-широкая. <связываю> что это может быть? Провалилась вода, видать. Тиктоника, кто копал? Быстро признавайтесь, кто не закопал за собой ямку? Смотри, какая корневая система. Да. Только посмотри. Но это для агрономов. Наверное. Ну да. Это для наших подписчиков. Нет, это для наших тоже нужно. Зачем? Вот, например, парик шикарный. Посмотри. Я считаю, что а. нужно брать. Кинуть вот эту балясину в воду, пока я снимаю, это идеальная идея. А показать край. Смотри, она цвести начинает. Где? Смотри, смотри. Смотри. Да. Бобры завод В этом году, конечно, вообще воды. Смотри. Боброгнезды что в, та, в том году не было такого. Они здесь очень старались. О, папа. посмотри, им осталось-то не так уж и много, я скажу. Ты представь, какую дуру они хотели тут свалить. Вот это да. Такого я еще не видел, ребята. Да, они тут хозяйники Какой-то беспредел. Вас всю Вокруг все обчесали. Обалдеть! Угу. И дерево все равно осталось. Да. Ну, Толстое, ты представь, Здесь пилот, ты ее попробуй распилить. <смех> да. Смотри, здесь раньше дорога шла напрямую, все заросло, за Где река сейчас? Да, здесь, ну, здесь лес горел, конечно. Вдоль реки шла? Да, здесь лес горел. Ну Чувствую, там уже не озеро, а болото. Да, хорошо, что уже народ туда сделал. Да. Ну, кто ходит, наверное, за ягодами, здесь очень э, ягодными вот черничные места здесь очень много черники вот весь лес прямо опутан этой черникой сюда ходить черник собирать одно удовольствие вырылись волосы Озеро круглое, оно прям как тарелка, прям ровное по диаметру, прям как тарелка такая большая озеро. Мы еще в детстве сюда ездили на велосипеде, здесь вообще дорога была с той стороны, как я говорил. Дорога была накатанная, она была широкая-широкая, и можно было на велосипеде спокойно ехать. А сейчас уже все заросло, люди сюда практически не ходят. Это озеро как раз находится рядом в старой деревне, где мы обычно копаем. Вашему вниманию предоставляется номер. Номер по сокрытию не золота, бриллиантов, а прибора. Не по раскрытию, а по сокрытию. Так я сказала по сокрытию. Я так и сказала. И я так сказала. Короче, мы так сказали. В общем, видите, пересеченную местность. А на ней уже спрятан прибор и лопата. Внимание, где прибор. А теперь покажем, где он был. И как он был? И как он был? <смех> да я сам не знаю, где он теперь. <смех> В общем, лопата здесь. Раз. А прибор, товарищи, вот здесь. О, тогда я не знала. Дело в том, что он без меня его прятал О, Даже кто если бы проходил бы, не заметил бы его Ака, Ака, Чингачгук, Большой Змей Все, идем дальше Вот то самое место, где был найден Орден Славы Третьей степени Шла дорога старинная на деревню, на следующую И вот с левой стороны он был потерян А вот здесь, с левой стороны стояла деревня И с правой стороны от дороги проходила дорога по одуванчикам видно, да, где дорога? Да, яички да. свои А вот эти яички нам своя курочка дала Да. Видите, какие маленькие, малюсенькие да. Молоденькие курочки, еще только взяли их Две недели взяли назад, а они вот уже несутся Желток неописуем, да. желток вот как одуванчик такого цвета Моя мечта! Да вот что такое сигналит, а? Тык-тык-тык-тык. Опа, папа. Посмотри, какое чудо. Блин, вот эта ложка. Блин, сколько я мечтал ее выкопать, ложку. Именно ложку старинную, медную. Посмотри, какое чудо, а. Попадались постоянно ну, медные ложки, но они то поломные, то половины. Я думаю, что столько криков. Может, я не знаю. Это настолько вот я вот обожаю такие находки старинные. Прям у меня судро кажется до конца. Вот. Нет, на пути. Надо скребать в сторону еще идти идти. Но я тебе предоставлю, будешь ты лопаткой делать. Вот у меня жена, вот, вот с такой вот лопаткой работает. Я да. Я маньяк. Так что не такие лопаты используют. Ни грейдеры, ни пультозеры. Да, я по чуть-чуть маленький слой снимаю. Мой любимый археолог потихонечку, потихонечку, помаленько. Зато у нас всегда посуда целая, мы выкапываем бутылочек, мензурочек всяких. Но теперь рассказывай, фундамент вознаградил. Да, вообще. действительно вот Насколько мы его на год забыли? Да. И мы снова сюда пришли. Потихонечку будем. Я слой земли вот этот выкопал сюда вот скинул и уча вот уже прозвание потихонечку. Фундамент реально старый, прям видно он перепревший уже такой, кирпич уже весь отслоивший. Целый уже кирпич почти не попадается. Так, волчичка, еще находка. Пугается. Пугается царская, походу. Да, царская, ты посмотри. Я не успеваю работать, я только чищу. Царская пугается, ребят. Надо почистить. Сейчас же надо почистить вам покажет. Сигнал четкий. 50 и в горизонталь кидает. В общем, горшок походу. Глиняный что ли не знаю. Сейчас посмотрим, будем выкапывать. Может быть целый. золото. Целый. Да ну горшок. Реально горшок. Ребята. <reinforced elaborate eyelashesaken> Блин. Может складуха тяжелый. Тяжелый, Тяжелый, тяжелый. Делаем ставки, господа. И шиша там, наверное, нету что, Косточки кость! закапали, блин, ё-моё Кого-то съели, ребята Такие вещи находишь, тоже интересно Вот и... таких даже иногда и монеты прятали, кстати Да а, ну, что... Это, наверное, потому и сохранился, что он чугунный Неубиваемый С каким энтузиазмом это делает да, Ты энтузиаст, а, а, -а, а я с энтузиазмом делаю что там такое? что-то хранили? от чего? Ага, корни О. фига выросли все Sorry. проросло да, просто, все, все так, рано. кому кашу и топора? Да. Ну, эх, нет монеток да. ну, велосипед ладно. мы уже нашли да. таким темпом выудили целый велосипед, представляете? кстати говоря, здесь же, в прошлой весной я предполагаю, что это был шлем что нибудь будет, даже если не монет, что-то будет серьезно. Прямо на ее вообще кладет. Так приходится в фундаментах работать. Просеивать каждый сантиметр земли. Я говорил, не говори. Да, всегда так. Ну, блин, он 84 и кладет ее в горизонт. А Это оказывается кровиный железо. Может здесь фабрика была какая-то. Невероятно, ну, но пломб мы находим много. И пломбы, во-первых, и очень много это. Керамики. Нами уже найдено было несколько пломб. Одну я покажу сначала, самую такую мощную. Вот такая вот. Я ее еще не чистила. Кстати говоря, надо почистить и прочистить, что на ней написано, потому что, видимо, что-то интересное. Ибо вот эта пломба, я смогла ее потихонечку очистить. С одной стороны написано вышний волочок. Что он здесь забыл, я без понятия, ибо здесь очень далеко до него. А здесь свидетельство того, что дом очень старый. Прошу обратить внимание на то, как написана буква Ф. Да, это именно Ф. В старом ее исполнении написано Федор Федорович Марин. То есть это именная пломба. Мой дилер только что сказал мне, что у него есть что-то, что меня заинтересует. Опа. Что это? это? стеклодувы, таким обычно занимаются. Это было крыло. Вероятнее. А что за стекло то птицы? Это не Муранское стекло. Но это очень красивая была вещь. Это было что-то очень красивое. Ручная работа реально. Да, это ручная работа. Причем видно даже, как по теплому стеклу щипцы вот так вот проходили и разрезали. Он тут случайно не Тесла жил. Не знаю. А -а -а. Невозможно. Производственное помещение. Подтвержд... Ух, какой! Топор вообще пипец Да, это же не такой конкретный. Не топор от а опарега. Серьезный топор. Сколько голов он срубил? А? Ну прекрати уж. Ну почему нет? Хотя курочком, наверное, да? Думаешь, курочком? Хотела кольцо. Получи кольцо. Спишись. А главное, что посреди этого всего ты один. Смотри, сколько то есть, ты говоришь, здесь была усадьба, да? Не, ну могла быть. Я не знаю. Такое количество керамики. Может, какой-нибудь господствующий дом был. Ну, нем... пойди прокорми, да, господ. Конечно, да. такое количество. Причем, ну, вот, если количество... смотреть, она действительно разная. То есть, это от разных... А... Разных периодов. Да. Разных периодов и разного времени. И еще его очень много разбросано. Да, и, и от разных напали, предметов. Тут и, тут, и тут, где только не копни сигналы. Вот старые кованые вот такие вещи попадаются вот такие вот задвижки печные вот. все указано на то что был дом вот он фундамент крупный и к нему стояли пристройки вот. производственные пристройки я вот сейчас задумалась ты в майке а я стою в трех куртках кто работает, тот да? момент когда один работает другой ест я же все таки девочка да, припевочка ко всем нашим рынкам вот представляй себе охотники сюда придут где не копни везде керамика друг другу дома видимо стояли что здесь такой тоже Культурный гумус идет Такой... Воспи... Гумус только... Воспитанный, да? Места, где... Как скажет браток. Да. Места, где люди живут. Вот что выкопали до этого. Видно, что дом был действительно старый. Такие черепки тоже постоянно у нас. Покажи, с какое уже так вот я керамику показываю. Вот интересная ручка. Не знаю, крюк какой-то. Потом выясним, что это такое было. По-моему, тоже красивая вещь. Волк принес сейчас вот эту вот крыльку. Она была вся вот так вот. В куске, да. Да, в куске земли. Я ее потихонечку очистила. Конечно, все, что удалось сохранить. но, по-моему, безумно красиво. Ну, такая эмблема, видишь? Эмблема, да. Это царское время, обычно такие вот эмблемы. И Е на волхве. Но она нас преследовала с самого начала. Опа. А сейчас уже у нас почти финал, потому что все замерзли, были до этого на болоте. Ноги мокрые, вот как стою я. Да. Волк вообще работает в мокрых до сих пор. Выжили его и отпустили. Тебе continued. Да? Да. О, комария-то сколько. Ты скажи народу ты чего. А, Всем пока. Скоро у нас тут сюда... просто ЧП, поэтому мы складываем манатки. Да, скоро мы вернемся да. сюда. Вот, кстати говоря, уже и закат, собственно. Да, засим откланимся Спасибо за внимание. Ждите новостей. Да, скопа нашего. Иди, вот, ребят, смотри. Смотри, как их... Там кочеры еще целых взять. Что бляха, ухо. Отрастил себе хиробору. Вот такие дороги у нас. А мы, главное, уже и на балку, и на, на амортизатор, и на подвеску. Чего так и не подумали? Ай, блин, пипец, б***ь, отрастил. <смех> Куда она, да? Ох, она ушла. Пассатижи. Смотри. Представляешь, она вот так, она вотнулась вот так, вовнутрь ушла. И вот он ей грыз. Держи ее так, я сфоткаю